Всем привет! В эфире «Универа Ньюз», а в студии Кристина Надершина. О том, что случилось в университете и в мире за прошедшие сутки, узнаете в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Вторая волна пандемии коронавируса. Как организовано обучение студентов Европы, Южной и Северной Америки, расскажем в нашем сюжете. Презентация каталога выставки – это сам Потемкин. О том, как библиотека Казанского университета помогла государственному Эрмитажу, расскажем в следующем сюжете. В центре «Эромитаж Казань» музей-заповедника «Казанский Кремль» презентовали каталог выставочного проекта «Это сам Потемкин» при участии научной библиотеки имени Лобачевского Казанского университета. Мы стали открытием этой выставки, потому что мало кто знал о том, что сохранилась почти полностью вся библиотека Потемкина, и что она действительно, как и он хотел, стала основой университетского собрания, но в Казани. В Государственном Эрмитаже в декабре 2019 года впервые была представлена выставка, посвященная князю Григорию Потемкину. В фонде библиотеки Казанского университета хранится 44 раритета и собрания князя, и они включены в каталог выставки. Мы будем представлять вот эти два тома каталога, которые я держу в руках, где два больших раздела посвящены собранию, которые находятся у нас. Это именно книжное собрание и гравированное собрание. Куратор выставки Наталья Бахарева, представитель государственного Эрмитажа, рассказала об открытии выставки в Петербурге и выразила благодарность библиотеке Казанского университета за предоставленные экспонаты. Диана Желенкова, Валерия Кожевникова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс. Митинги, погромы, выключение телеканалами речи Дональда Трампа и многое другое сопровождает президентские выборы в США. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент.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 Очень много сомнительных решений, в частности голосованию по почте, дистанционное голосование, которое создало самые большие проблемы сейчас для избирательной комиссии США. Вот. В некоторых штатах а, процедура а, давала возможность переголосовывать по два раза. Многое, многое, что там должно было, процедура, быть соблюдено, соблюдено на самом деле не было. Обстановка накаляется, и все ждут итогов голосования по почте, чтобы понять, кто же все-таки победит. Обычно так, что если э, на завершающем этапе подсчета э, происходит такой разрыв, э, ну, скажем, 2-3%, этот разрыв э, динамично продолжает увеличиваться, то, скорее всего, вот тот кандидат, который уходит в отрыв, а в данном случае это Байден, скорее всего, он будет э, признан избирательной комиссии США победителем. Кристина Надышина, Диана Большой барьерный риф – крупнейший в мире коралловый риф, который находится в Тихом океане. Его гряда насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов. Совсем недавно в его составе был обнаружен еще один риф размером с небоскреб. Подробнее о нем расскажем в нашем следующем сюжете. 500-метровый риф-небоскреб был найден в северной части австралийского Большого барьерного рифа. Он выше, чем Empire Stealth Building и Сиднейская телебашня. Массивный коралловый риф был открыт австралийскими учеными, работающими на борту исследовательского корабля «Фалькор» Института океанологии Шмидта. Ученые занимаются созданием 3D-карты морского дна, находясь в 12-месячном путешествии, посвященном исследованию океана. Рифы растут достаточно медленно. Скорость их роста примерно несколько сантиметров в год. Поэтому, чтобы вырасти 500 метров барьерному рифу, Нужно вот время поделить значит, 500 метров поделить на скорость роста, примерно 5 сантиметров в год, и будет очень большая величина по времени. Наверное, он не был обнаружен, потому что это, он стоит в стороне от самого большого барьерного рифа. Команда ученых во главе Робина Биомана из университета Джеймса Кока использовала дистанционного подводного робота Сюбастиан. Его работа транслировалась в режиме онлайн на официальном сайте Института океанологии Шмидта и на его YouTube-канале. Барьерные рифы Довольно широко распространены на Земле. Они хорошо известны, но области, где они находятся, это маленькие пятна на поверхности Земли. Во время исследования мы увидели поистине древние морские пейзажи, и это очень впечатляюще. Северная часть Большого Барьерного рифа имеет очень большое геологическое прошлое. Мы увидели десятки огромных затонувших рифов. Некоторые из этих объектов древнее, чем сам Большой Барьерный риф. Исследования ученых продолжится до 17 ноября. Диана Желенкова, Илья Андреев, Фаридзе Хитуглы, Универньюз. Как организована учеба студентов Европы, Южной и Северной Америки в разгар второй волны пандемии коронавируса? Эксклюзивно только на Универньюз. Специальный репортаж с комментариями студентов из Италии, Венгрии, Нидерландов, Великобритании, США и Аргентины. Что они нам рассказали, смотри в следующем сюжете.